Скорость для детского автомобиля более чем приличная.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 А теперь прошу меня простить, я пойду искать адрес этого австралийца, чтобы узнать, как же это он сделал».